Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем открывать Вот такую прекрасную Пони Серия Малитл Пони три плюс Так, Вот так она выглядит Красивая, очень красивая Это как дочь называется? Принцесса Сумеречная Искорка а, Принцесса Сумеречная Искорка так, здесь карета будет. Ну открывай, уже не терпится. Да. Это все пони, которые у нас есть. Пока Катя открывает, можем посмотреть. Желтую как зовут? Фотершай. Вот такая красотка. А розовая. А, пинки. Пинки. шевелюра. А вот эту вот красавица. Как? Это Apple Jack. Apple Jack. Apple Jack у нас в видео есть. Где мы тоже не открываем. Все расскажем. Так самое интересное. Ой. Ух ты! Это вот это карета. Ой, а тут всякие аксессуары надо достать. Вот они аксессуары? тут как-то... Так, как-то... А, все, все. А, я пока карету покажу. Здесь у нас коне есть. Слушай, а она даже... Едет, получается, ездить да? Да. Передние, главное, подвижные. А задние, наверное, нет. А нет. Не, они едут. Тоже, да? Да, вот как-то просто не ну, очень. Ну, давай есть. посмотрим, что еще тут есть хорошего. Так, вот тут есть самопоня, только... Ой, подожди! Тут э, какой-то скотч. Тоже что-то типа... Может его тоже надо отрезать? Зачем-то? Тут ну, что-то. А, -а, а, я знаю, почему колеса так плохо ездит. Вот тут а -а -а. мешает им. А так они хорошо ездят. Вот так сорок. Вот, видите? Хорошо ездит на самом деле это. Да, все ездит. Так сейчас тут что-то тоже отрезать. Так, потом. Вот. Да, не просто. Ой, она еще открывается. Вот Супер так. Вот. Вообще. Так, а вот что тут у нас? Пони. Надо ее тоже же застроить, показать. Конечно. Так, так, так. Пони. Похоже, я... Какие-то штуки. Так. Давай будем застроить. Вот она, какая вот красотка. красотка. У нее очень хорошая голова. Тут у нее вот такая корона, она снимается и заново одевается. Здорово. Да вот. вот Действительно вот. очень красиво. Да, вот такая корона. И а как Аксессуары, тут... вот к чему вот это вот. Ну, мне это? кажется, это надо вот так вот как-то на карету. Вот а, цепляем. Вот. Раз. А вот да. Потом два. Ага. Вот так вот три. Сейчас вот. Вот, да, три. И ой, она еще вертится. И четыре. Вот так будет. Три. Да. Сейчас очень красиво. Оставим пони нашу. Закроем. Каретка верницу. очень красивая. Все четыре колеса крутятся. Успешно ключу. Здорово. Так, где мы ее купили? Давай скажем, мы все время а, говорим, мы где мы купили. Мы ее купили в магазине, который называется СМИК. Он находится в на... Да, Технопарк. Это станция метро Технопарк. Ага. А, стоит? а стоит она где-то полторы тысячи. Да, полторы тысячи. Так, ну вот это надо вот обрезать все. Вот это а так вот очень хорошие, красивые Ну что, ребята, если вам понравилось видео Ставьте, пожалуйста, лайки Подписывайтесь на наш канал Будем вас знакомить и дальше С нашими игрушками Все, всем пока Всем пока